Эй, hey, здорово, народ. С вами Тайпан. Мы продолжаем такую серию, я не знаю. Но это резидент Resident LDLSK. Дополнение про Розу Уинтерс. Тени Розы. Мы остановились на том, что мы нашли Итана. Точнее, нашел Итанас. Так, секунду. Итан нашел нас и сказал Беги. Сейчас мы находимся в деревне. Деревня. вот даже картинка показана. Итан. Это как его там, Майкл, вроде О, блядь, темно так стало почему-то. Ну ничего страшного. Осмотритесь. Хорошо. Ну я уже как бы блять, глаз что попало нахуй. Сохраняшка нам не нужна. Так, что это? А, как заебала она уже. Что здесь происходит? Здесь Чёрки, что нахуй. Оп. Это и бомба. <свеч> что это? А чё так много? Ну, ничего страшного. Ебать, что это? Черт, где я? Что это за место? Ну, это же деревня, ну, блядь. Она не может быть в прошлом. В прошлом там люди жили. Когда Итан туда как бы попал. Я хуй знает, ну, блядь. Это, наверное, только, блядь. Ой, пиздец, через кока там лет, нахуй. Либо это уже после того, как.. О, здесь у нас. Итан также вроде спускал. Да-да-да. Мать, ты кто? Что? Ну да. Что? Это я? Нет, Роза, это не ты. Как это? Он сгорел что ли, пидораска? Нахуй. Ну да, ну да. Я... Замки было также. Это когда восьмой части уже за Кон... конец был за. Ой, ты Нихуя себе. А вы шустрые? Раз. Два. Хватает трех патронов. Главное попасть. С них ничего не падает. Это плохо. Также у нас нет торговца. У нас есть Итан. А, ну вот и восьмой части когда там уже был конец и хотя наверное я даже я не буду там спойлерить может кто-то и не смотрел не играл блять давай вставай оттуда. откуда отсюда а я понял Ну мы как Джон Уик хуяримся ну, ну да, ей нельзя перехуярить Ты долобоёб что ли? Вы, они что делали? Целовались? Что с управлением, блядь? У меня на мышке есть кнопочка, где там регулировка, в общем, чувствительности. Это даже ничего так. О, нихуя. Близко, близко, близко. А, ёбаный в рот управление. Так, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. А, настройки. А, там... Показываю подсказки Цвет, цвет Нам надо узнать, что. Нахуй. идея бля! Да, сучка, что это такое? Они же на обычно, обычно. А, помощь при прицеливании надо убрать. Просто. Это, блядь, Так, здесь показываю подсказки, отображение урона, автонаведения, вот так вот. А то вообще неудобно, блядь, О, чпек, чпек, чпек, чпек, блядь, долго стреляет. Дина. Патроны кончились. Пошел. Блин. Не, нормально, нормально. Просто была автонаводка и я ничего не смог сделать с этим. Ага. Так. Нужно найти кристалл. Да, я помню. Но я не помню, что мы здесь за Итана спускались, хотя здесь, наверное, не было такого дырочки. Или... Я не знаю, я не помню. Обыщите а пещеру. Ну да. Ой, это Мегамицели? Или это... Это яйцо. Это яйцо. Они там там оттуда рождаются. Ну, а? Значит, здесь создавали моих клонов. Нахуя? Будем разрушать его нахуй. Ч, отсюда прям сигаем? Ебать да. ты, человек, пук, нахуй. Блять, как бы два этажа нахуй у них. Так. <клёх> <клёх> ну, ну да, это мигмицели. Так, Мегабицели поглощает воспоминания всех живых существ, находящихся рядом, но в его в мире действует разно конов. Пожалуй, стоит составить список по мере их понимания. Первое. Составляющие. Это мир. Воспоминания не всегда отображает реальность. Второе. Только тот, кто при жизни был связан с мутамицеллием, сохраняет свои способности в его мире. Это совпадение. Это совпадение. Со сведениями о Мегмицелии в моих видениях перед смертью. Здесь кто-то был. Да, моей смерти, моего материального тела уже нет. Его поглотил Мегмицелий. Но я не теряю надежды, ибо обрела... А, это тёлка даже пишет. Невероятные знания. Мои многолетние труды не пропадут в туне. В туне. Хуй знает. Воспоминания сознания, разум и знания, накопленные мной при жизни, оказались в Мегмицелии и стали источником силы В его мире. Уверена, что если мне удастся овладеть этой силой, я могу повлиять на мысли и воспоминания других людей. Это, разумеется, далеко не идеальная ситуация, извлечь одну личность из множества. Создание воспоминаний оказалось невероятно сложно. Да, и воспоминания здесь, они разбросаны. Мне нужно найти подходящую оболочку, которая сможет ее удержать. Это, видимо, роза. И, конечно, я знаю, какая оболочка подойдет идеально, несмотря на долгие годы поисков. Мой вот кто-то был Кто был это наверное а... хотя я не знаю здесь у нас главный а, герцог главный злодеяна видимо блядь. что нахуй? так я экспериментировал, я экспериментировала с медами методами изменений восстановления хранящего мегаминцели. Когда человек умирает, мегамицелия поглощает и сохраняет его сознание. И со временем оно рассеивается и слабеет, распространяется по разным частям мегамицелия, смешивается с другими личностями и воспоминаниями. Извлечение и создание разбросанным таким образом <как> образом личности оказалось неподъемной задачей, я решила поставить опыт и узнать, что будет, если собрать личность и сознание разных людей результат результат превзошел ожидания Я собрала фрагменты перемотал перемотала ниточки успешно создала заново рожденную в этот мир личность это несомненный успех но хотя его необычное телосложение напоминает человека который я уже когда-то знала им движет совершенно извращенный разум а часть лица отсутствует вывод Хотя создать личность путем модификации, воспоминания, возможно, результат далек от одеяла и нестабилен. Этот метод не годится для создания пригодной оболочки. Но мы это узнаем. Похоже, что пока я экспериментировал, экспериментировала сознанием в мой мир, явился не, незванное гостья. Это гость Эвелина, мой неудачный проект. А... Я не помню это, блять, это Главная злодеянка, блядь, в восьмой части, что ли? Она везде сует нос, пытаясь воплотить свои Жалкие намерения Тем самым мешает моим планам Не вмешивайся в дело Эвелина Розмари Уинтер оказалась бы на грани отчаяния Утратила волю к жизни и способности Которые ей даровал мутами цели Вместо этого она загоралась новой идеей Но я поглощу Погаш... Погашивают пламя. Давай вперед, нахуй. Дробовик. Полына. Валына! Пистоль! Походу мы будем с кем-то сейчас хуяриться. Это не нам дают столько всего. Столько приколюшек. Наверное, мы будем хуяриться с сотней роз. Ну, это так, догадки только. Может, герцог, я хуй знает. Хотя герцога мы только могли бы отпиздить. Снова это чувство. Усиливается. Видимо, кристалл рядом. Видимо, мы Марк, просто. Я уже близко. если ты ёбнешь, ёбни сейчас. Я все сильнее чувствую притяжение, но не могу продвинуться дальше. Я думала, что у меня получится, когда я увидела тут синий свет. Но, увы, это не так. Мне следовало быть смелее, быстрее и сильнее. Я была так близко. Очень близко. Ну герцога мы может быть тут наебнем, но он потом станет добрее к Итану, ну как типа по оригиналу. Ну нихуя. Ну, он где-то там. Кто? Кристал. Что это? Бля, все умеет читать. Чернобог, живущий в нас и дарующий сущность, сотвори для нас новый мир по воле твоей, твое темное сознание милостиво. Блять, милости... милости... Милости его не испослало <свят> на вторую жизнь. И мы приняли ее с радостью. Ты пьешь кровь заблудших огницев, сгинувших на т ⁇ темной земле, но не истребления, а сохранения ради дабы вновь вернуть их к жизни. Ну и же Вообще не говорит, так написано, чтобы язык сломаешь на... Так, ну ладно, мы, наверное, все равно идем на правильном пути. И это все, это все, я знаю, это все из седьмой части. А, это кристалл, точно это кристалл. Мы пришли к кристаллу! И нас сейчас от отпиздит кто-то, нахуй. Эвелина? Наверное. Я не знаю, точно не... не могу ничего сказать. Ну на этом тоже не может ничего кончиться. Ну, блядь, ебану, вроде так мало, что ли? Ничего, ни туда, ни сюда непонятно, короче. надо зафиксить блять похуй помогло <ao speakers> а, надо же а. так вот каково быть нормальной? ага ну ты не забываешь, что нас герцог ждет. А, да ладно! Да ну! Да ладно! Ахуеть! Миранда! Роза, я ждала тебя так долго. Кто? Кто ты? Меня зовут Миранда.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 правдоподобно. Не так ли? Как так? Сегодня, наконец, твое тело перейдет к моей гели! Начинается снова, блядь. Роза, беги! Да! Ага! -а -а Ска! Блядь, так кайфану! Так жалко, Итан. Роза! Роза, Тебе не сбежать. Вставайся. Бац, нахуй! Папа, стой, Это ты? Да, только не останавливайся. Так я не могу, Надеюсь. она не бежит, блядь! Усложнять. Просто берег тебя. Бля. Прости, что ушел тогда. Но мне надо было найти выход. Он здесь. Совсем близко. Роза! <связь> <связь> Силы-то нет. Пусть. Хватит! Хватит! Мою семью! Роза! От меня убирать, Роза! Идон, какой же ты Папа. Роза! Роза! Роза! Роза! Роза! Роза! Роза! Роза! Роза! Роза! Роза! Тебя ждет новая жизнь. Друзья, тебя больше не назовут чудовищем. Нет! Роза, уходи же! Я тебя не брошу! Знаю! Знаю! Я люблю тебя, но я хочу тебя защитить. Пожалуйста! Я справлюсь. Беги отсюда! Пап. Я справлюсь. Думаешь, бои способность поможет и отолезть в сердце моего мира? Клубы дечет. А, да я! О, нихуя! Я от них ну я... Блять, я это перепутал, но ха-ха! <заю> Ты хоть понимаешь, что делаешь? Я синхуй. Даже если ты выживешь, какой в этом смысл? Отца тебе не спасти. Вы в двух разных мирах. Г, накопил энергию, сразу едешь, можешь, но так без моей мегамицель. Ага, спать. А вот ну, давай! Блять, пойдет. Да блять, ну это не пиздец, ну. нормально, нормально, прям, блять, пойдет, пойдет, пойдет, где ты? а я вот так на лови пулю нахуй давай охуя. заит она и двор стреляя в упор нахуй уверена сука к чему напрасно да блять тебе этого не Ух. Ух. тебе сил. спасибо от сума я потратила так много сил чтобы заманить ну ты восхитительно! Ой! Опять начинается, давай! А я же с други успел стрелять, опять? Ну ты. Стань, да где ты, сука? Да ты чего, блядь, так долго это? Я создала чтобы нахуй! Я готова на все, но я точно добьюсь своей. Об этом писали все газеты нахуй. Давай, свались на. Не получается. А все? А создавать я... Бля, это у меня нихуя нет. Ты еще не поняла. Ты не будешь долго и несчастным. Сказала безумная ведьма. За миг до смерти. А что, у меня ничего нету. Может поискать? Ага, во. Не хочешь сдаваться? Ты прям дочка. Это, это более жизнь. Сияющая тебя. Делай тебя... Давай, разживать. на землю, сука. Тебе не хватит. Давай. Давай. Да Ты бегуешь, блядь. Сука. Не супротивляйся. сука. Не Что делать, баный рот? Поистара приносит! Лады! Рота! Я тут! Папа! Ты что падаешь-то, баный рот, с нормально Возьми! Убей. Мощно, мощно. Что дашь делать? Раз. Тебе столько сил. Ты была бы идеальной оболочкой моей Евы. Тебе не оболочка. Я не безмозглый клон. Я это я, Роза. А ты умрешь!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 Вернулась. Кольцо <соскотворение> Папа. Амию покажу, не? Опять эта касцена. Как думаешь, мальчик сможет коснуться Луны? Коснуться Луны нельзя. Она далеко. А вдруг у него есть ракета? Да. А, ну, тогда коснуться можно, но ему будет там холодно. Это тот момент. Ну, ей... Ты глупышка. Думаю, луна Батя не придумали, конечно. Я хуею. А ну и там и там шел. Вот они на машине сейчас поедут. Там типа, ну блядь, типа не, не знаю. Там люди доказывали. С днем рождения. Прости, что я пропустила целую неделю. У меня скоро куча тестов. Ты все знаешь.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 знаешь ты все в него я знаю вот там сейчас персонаж пойдет где машина будет ну и вон там человек идет Давайте, ну покажите, блядь, наконец концовку эту. Вот машина остановилась. Да блядь! Так и не показали нихуя. ну вот и все так мы пропустим время два три часа хули так данные системы сохранили да мы раз ну и все конечно не ну и Эпично, эпично было, блядь, я Ожи... как бы не ожидал, но хотелось... Хотелось увидеть этого всего, <смех> и также хотелось увидеть концовки нормальные, кто же там шоу в итоге. Но, как по слухам и так далее, как и там, Капком или Кэпком, не хотят создавать продолжение этой части Резидента Эйвуа. Ну и так... Ну, будем прощаться. Смотрите видосы. Ставьте лайки, комментируйте плейлист. В описании под видео будет ссылка. Всем приятного посмотрим. Мы будем проходить еще оригинал за Итона. Всем пока.